Привет всем, с вами снова интернет-магазин Водолей и сегодня мы рассмотрим нет-нет, не дренажные и не насосы а непосредственно сам поплавок что в нем внутри как оно работает как оно устроено и почему он включает и выключает насос при определенном положении что же там такое устройство поплавка для управления насосом Обычно это дренажные или фекальные, которые позволяют включать и выключать его по уровню воды. Вот у нас поплавок, который достался нам от насоса. Итак, что же здесь? Это герметичный корпус, выполненный из пластика. И здесь находится внутри стальной шарик, рычаг и контактор, который включает и выключает насос. То есть, как все это происходит. Уровень воды по прибывает поплавок всплывает и шарик скатывается вниз и происходит сработка рычага вот он включился насос уровень воды опускается поплавок меняет свое положение и шарик скатывается обратно раз и происходит нажим шарика на рычаг и размыкаются контакты насос выключается Простейший механизм, при этом позволяет, видите, включать и выключать насос по уровню. Причины выхода таких поплавков или отказ их работать с насосом бывают несколько. Первое, это когда он просто-напросто физически ложится или на стену, допустим колодца или на какой-то предмет и не позволяет опустить вниз для того чтобы выключиться насосу это первое второе это контакт выгорания как вот у нас здесь как раз и есть выгорел контакт потому что нагрузка большая мощность насоса а контакт при припаян был видимо не очень хорошо вот и третье при механических повреждениях нарушается герметичность корпуса по трещине вода внутрь может попадать, ну и выводит из строя. Это хорошее изобретение человечества. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.